Добрый вечер. В этом видеоуроке я хочу рассказать, что делать если тормозить компьютер. Разберем, какие причины способствуют торможению компьютера и как от них избавиться. Всего имеется 6 основных причин, из которых компьютер может тормозить уменьшить скорость работы, которая была у вас в самом начале. Давайте сначала их перечислим, а потом мы уже по порядку будем разбирать каждую причину и как от нее избавиться. В моей группе есть текст информации по этим причинам. Здесь их 5 Это реестр, перегруженный системный диск, автозагрузка файл подкачки и вирусы. Шестая это пыльный блок, пита, системный блок. То есть если в системном блоке много очень пыли, из-за этого процессор, а, видеокарта, нагревается и способствует торможению компьютера. Этот а, а, вид я разберу в отдельном видеоуроке, потому что это лучше показать, как чистить компьютер, и более подробно там расскажу. А, в этом видеоуроке мы раз, будем затрагивать именно в эти пять а, проблем. Давайте по очереди начнем с реестра. Реестр, по сути, это, если идет установка и удаление программ каких-нибудь на вашем компьютере, они попадают не только на основной жесткий диск, который вы устанавливаете, но и в реестр. После удаления вы не полностью удаляете, а удаляете только жесткий диск, диска. Файлы в реестре остаются. Накапленный мусор в реестре увеличивает нагрузку на самопроцессор из за этого процессор начинает задумываться и компьютер начинает тормаживать и есть два способа чистки реестра это вручную и с помощью разных усилий давайте сначала покажем вам как с помощью как вручную это сделать мы как бы, заходим в сам а, реестр. Для этого мы в пуск. Если у вас Windows XP, мы нажимаем кнопку пуск, выполнить и там прописано Regedit или вот Windows XP 10 а, просто пишем по-английски Regedit. Вот у нас появляется такой значок. Он будет у вас а, виден на любой операционной системе. Наж нажимайте открыть. У нас открывается вот, вот такое окошечко. И перед нами, а, сейчас мы все свернем, а, а, во всей красе появляется наш реестр нашего компьютера. А он состоит из пяти глав, который, а, каждый глава из этих отвечает за, за свои информацией. Например, вот root. Он содержит в себе информацию о расширении каждого типа файла, зарегистрированного в нашей системе, и сведения о внедрении комп-серверах. А юзер включает всю информацию, связанную с работой конкретного пользователя, который именно в данный момент работает с компьютером. То есть, например, вот я сейчас под собой вот в этой категории находится информация моего пользователя любого. Третьим блоком машин Включается, хранится Самое большое количество информации Тут содержатся данные про драйвера, программное обеспечение И их настройки hk User включает информацию Которая актуальна для всех пользователей Имеющих доступ к операционной системе То есть все, все пользователи Которые заходили на Этот компьютер Они будут храниться вот в этом разделе В под, подкаталогах Вот они все выделены в очереди, и дефолтская Последняя а, конфиг содержит данные обо всем оборудовании, которое функционирует в момент запуска компьютера. Тут можно обнаружить а, персень всех драйверов, выбрать а, тот иной, который нам нужен. Конкретная рабочая система. По сути, сама а, а, реестр лучше используется для опытных пользователей. Кто с компьютер на вы сюда лучше не лазить. Но ну, смотрите, давайте разберемся равно. Если, например, хотим удалить а, всю информацию, например, о секлинере, мы можем просто сделать, скопировать название, а, выбера, так, выбираем компьютер, нажмем здесь, здесь правку, найти, вставляем секлинер. А, Он начинает по всем категориям а, поиск информации нашей по секлинеру и выдает в такие протокольчики. Мы просто нажимаем удалить и удаляем. Далее мы жмем найти далее или F3. Он продолжает нас искать по всем, по всем категориям и так мы удаляем всю информацию посеклинируя из нашего реестра. Таким способом у нас реестр начинает э, подчищаться. Но лучше если, э, если вы не очень хорошо знакомы с реестром то лучше всего это не делать, потому что можно случайно удалить какой-нибудь системную а, в какой системный файл. И из-за этого может быть какие-нибудь сбой в системе. Для этого как раз и сделаны многие утилиты. Одна из них это CCleer. Одна есть бесплатная, которая доступна на сайте производителя. Есть платные. Ну, бесплатные для обычного пользователя будет достаточно. Она, она имеет как очистку, как реестр, автозагрузку, удаление программ, анализ дисков полностью. все это можно почитать в группе в моей полезный ПК его вот Секлинер. есть все подробно расписано, как она работает, что как делать, какие ее плюсы, и как настройки ее. то есть спокойно можете дополнительно все прочитать здесь, так же как и по реестру. А также в пользователях вот «Реестр». О нем все может как заходить в него, подробненько почитать. Давайте сначала начнем нас «Реестр». Вот у нас нажимает вкладку «Реестр». Здесь показывается, какие данные он будет искать в нашем реестре. Мы выбираем, по умолчанию стоят все галочки. Для этого, чтобы проверил наш реестр «Сиклинер», мы нажимаем просто «Происк проблем». Он начинает проверку нашего реестра на ошибки и на весь ненужный мусор. Это занимает не очень много времени. Если есть какие-то ошибки, он здесь выдаст список. У меня, так как я проверяю э, реестр каждый день, обычно их или по одной, или по две, или вот так. Если у вас все-таки есть появились ошибки, вы нажимаете «Исправить» и еще раз «Исправить». Он удаляет их, вы нажимаете «Поиск проблем» и есть у вас появится неполадка, не найдено. А реестру мы закончили. Следующий шаг это системный диск, но его пропустим, это мы его, я его расскажу после файла подкачки. Давайте займемся автозагрузкой. Автозагрузка это те программы, которые у вас загружаются во время включения вашего ПК. Мы когда устанавливаем всякие... Игры, программки, утилиты, мы не замечаем, как они могут добавиться в автозагрузку. Из-за этого система загружается. И происходит включение компьютера намного дольше. Некоторые думают, почему это, может быть, что, что случилось с ПК. А опытные пользователи, или вот такие, которые смотрят видеоуроки, могут спокойно это избавиться от этого. Также используются два способа, это через помощь утильта, то же самое с Ecleaner. Вот, э, нажимаете автозагрузку, здесь он удается по Windows, давайте побольше откроем. Здесь вот Windows, какие у меня автозагрузки, которые не серым таким цветом, это они отключены. Вот, так, сейчас, вот, включено, вот, отключено. То есть мы можем включить, можем выключить, можно удалить вообще. Здесь показываются автозагрузки, которые не относятся к самому включению системы. То есть к персональной системе они не относятся. Их можно отключать, чтобы они не задействовали компьютер вообще. Также есть по интернетам, по браузерам, по всем запланированным задачам, которые выполнятся в следующей загрузке системы Контекстное меню. Второй способ ⁇ это уже вручную. Мы можем писать MS-конфиг. Это конфигурация системы. Windows XP, Windows 7, это выполняется вот в автозагрузках. Windows 10 уже добавлено в диспетчер задач. Его мы открываем или Ctrl Shift X, или просто здесь кликнем на галочку. Вот смотрите, у нас выдалось окошко, здесь автозагрузки. Здесь у нас показываются программы, которые загружаются у нас во время включения компьютера. И показывается влияние на запуск. То есть сколько потребляет а, времени включение этой программки. Например, вот у нас PlayStation это а, видео. А, всякие записи видео с играми тех же самых. Оно потребляет а, высокое. Если у нас, например, не надо, это мы можем спокойно его отключить. И эта программка не будет запускаться у нас в следующей загрузке нашей операционной системы то есть вы можете спокойно здесь отключить все и ваш компьютер будет загружаться в разы быстрее следующий способ это файл подкачки файл подкачки способ при нехватке оперативной памяти то есть оперативная память это по сути мозг компьютера всякие процесс который вы делаете на компьютере они как бы идут сначала в оперативную память то есть Например, вы открываете ссылку какую-нибудь, идет передача на оперативную память, оперативная память думает и открывает ее. Она имеет какое-то определенное значение. То есть сколько планок по количеству гигабайт находится на нашем компьютере. Вот. У меня вот находится память 16 гигабайт. Здесь показывается такая как бы, шкала. Это сколько используется. Изменено, свободно. То есть, вот если бы у меня все это использовалось, и ушло уже бы на файл подкачки. Файл подкачки находится на жестком диске, ну, который вы устанавливаете. Он обычно находится, где установлена ваша операционная система. Значит, есть кого заканчивается оперативная память, а начинает работать файл подкачки. Он информацию сохраняет временной файл, который где находится сохранение файл подкачки, и оттуда уже идет а, использование ее. То есть как раз это очень а, а, рядом зависит с системным диском загруженности. То, а, так, файл подкачки вы можете увеличить размер его или уменьшить наоборот, создать его. Он находится вот, в свойствах мы, дополнительные параметры системы, быстродействие. А в XP он открывается вот так. Пусть панель управления систем дополнительно, быстродействие параметры дополнительно изменить. В семерки и в десятке вот таким способом, такое окошечко. Есть параметры дополнительно. И вот наш виртуальная память изменить. Он находится у меня на жестком диске C объем выбираем э, дам, дам файл ну, файл подкачки у меня стоит автоматически если мы уберем галочку мы можем указать размер который нам надо под мегабайт э, размерах в мегабайтах исчисляется но обычно рекомендуется вот у нас даже написано рекомендуется 29032 на минимально почему 16 мегабайт это во всех системах но по рекомендации все Профессионалы, кто работают с компьютерами, рекомендуют, чтобы максимальный и минимальный размер были одинаковые. А общий размер был где-то 1,5 ГБ или 2 ГБ. При назначении какого-то размера, например, 2 ГБ, вы нажимаете ОК и после перезагрузки вашей системы файл подкачки изменит на этот размер свое место но обычно ставят вот так просто галочку, чтобы он по умолчанию ставался. окей, для того, чтобы сделать изменения, вступили в силу, следует перезагрузить компьютер. Вот так изменяется файл подкачки. Но лучше всего, конечно, о нем не думать. Лучше увеличить оперативку, поставить побольше ее, чтобы сюда Файл подкачки не использовался, потому что файл подкачки все-таки подольше времени перерабатывает информацию, чем оперативная память. И до этого все равно будет компьютер чуть подтормаживать, подольше выполнять всякие действия. И теперь вот как раз мы перейдем уже перегружен в системный диск. Системный диск это диск, на котором у нас стоит винда, наша операционная система. У меня это локальный диск C. У многих пользователей, э, неопытных, здесь они загружают по максимуму жесткий диск, а здесь остается 800 байт, 800 мегабайт, ну то есть очень мало места. А на локальном нашем диске у нас есть такие папки, как э, временная папка, темп, куда при установке у нас создаются временные файлы для э, выполнения всяких э, установочных функций. И также наш дамп-файл, который будет... Э, получать туда информацию. То есть, если у вас здесь останется 100 мегабайт, а дамп файл у нас имеет 2 гигабайта, ему некуда будет перекидывать информацию, из-за этого компьютер будет очень жестко висеть. Я лично рекомендую здесь всегда держать как можно больше мест, чтобы и даже не напрягаться. А обычная рекомендация – это 10-20 гигабайт свободного места просто постоянно. Есть как раз используется для этого CCleaner, она... Вот, в очистке. Она, она, как бы, удаляет все ненужные файлы, которые нас не используются на нашем ПК. Здесь мы выбираем просто по Windows, по всем браузерам, проводникам, системам. Выбираем наши галочки, которые нужны. Здесь по умолчанию стоят очень хорошо галочки. Потому что другие есть, вот, заполнение форм, сохраненные пароли. Зачем вам лишний раз перезаписывать пароли? Пусть сохраняется. Мы нажимаем просто анализ. Он нас анализирует, просит закрыть браузер, потому что у нас открыт. Мы наж... Ну, я нажимаю нет, тоже не без нравится. И вот он дает, сколько у нас свободного веса можно удалить. Мы нажимаем очистка. А, файл будет удален с вашего компьютера. Окей, У нас вот начинает удаление всех. Просто также закрыть, чтобы почистить кэш. Ну я нажму нет. И вот у нас написано очищено 40 мегабайт. 40 мегабайт очищены на нашем жестком диске. Эта ну, она может автоматически загружаться, показывать, что ну, как бы можно удалить сколько-то гигабайт. Давайте выполним. Она чистит корзины автоматически, все делает. Так что с помощью этой программки можно спокойно не следить за количеством загруженности ваших ваш, э, локальных дисков, а просто использовать это и чистить ваши э, диски. И последнее это вирусы. Вирусы как бы одна из самых главных причин, почему может ваш компьютер тормозить. Их бывает очень много. Это такие как трояны, черви и всякое другое, что можешь придумать как программист. Они попадают к вам через интернет, то есть. Вы заходите в какой-то сайт, оттуда идет, э, как бы, пакеты информации на ваш узел, и с этим пакетом могут идти вирусы. Или вы скачиваете информацию, информацию, э, приложение скачиваете или программку. С этой программкой при открытии вы можете скачать вирус и установить ее, а ваш компьютер начнет вытормаживать пока. Для этого используются антивирусники, которые ищут их. Есть много бесплатных антивирусников, есть многие утилиты. Давайте разберем ну, бесплатные утилиты и антивирусники. Я вам приведу пример, который я использую и рекомендую, и расскажу, какие получше. Вот у меня они находятся на моем жестком диске. Так, антивирусники. Есть две утилиты. Это касперский римов Tools и доктор веб они не требуют установки то есть они просто вы скачиваете утилиту запускаете ее она инициализируется и предлагает а, проверить ваш компьютер на вирус и удалить их со временем а, потом, после этого но она предупреждает, что если вы вот его устанавливаете, она не будет у вас на постоянной защите. То есть вы вот один раз ее загрузили, проверили компьютер, она не будет вам каждый раз проверять ваш компьютер. Она будет снова ее загрузить и снова проверить ваш компьютер. Обычно а, люди делают раз в месяц проверку с помощью этих усилий, если не хотят устанавливать а, антивирусы. Потому что антивирусы все-таки живут оперативную оперативной памятью очень здорово, особенно Касперские, а, которые все, все платные версии. И все-таки торможение все-таки происходит, потому что потребление очень большое. Смотрите, даже есть у вас старенькая утилита, она предлагает ее обновить. В обновленной версии, там базы данных с этими а, вирусами внулена, и улучшена защита. То есть вы можете нажать обновить, она с лицензионного сайта у вас а, скачивает а утилиту, вы ее просто открываете и удаляете. Смотрите дальше. Здесь можно изменить параметры, то есть выбираете нужные вам а, про, а места проверки. Ну, я выберу давайте папку, потому что чтобы не занимало много времени. Вот я папку выбрал, нажимаю ОК. И нажимаю просто начать проверку. Она проверяет, ну, вирусов не обнаружено. И нейтрализован в карантине. Вот сейчас суть программки. Если она найдет вирус, она ее просто удалит. А доктор выпуска делают делает то же самое. И вот три антивируса бесплатных. Касперский, Фри. Ну, этот а, антивирус очень плохой, я сразу скажу, по сравнению с, а, с его платными версиями. Он имеет очень мало прока. То есть он имеет только, по сути, проверку вашего ПК на вирусы. А никакие интернет-обзоры и всякое такое он не, не использует. Avast Free этим антивирусником я пользовался давно, но все время что я пользовался, мне не впечатлил, потому что он ругается на все файлы почти, которые вы скачиваете, не лицензионные также он половину вирусов не находит то есть работает 50 на 50 по сути. вот 360 Security, он менее затратный, и вот последние годы он намного изменился Вроде более-менее он работает хорошо, вирус находит. то что проверял компьютер несколько раз, на виртуальной машине я проверял. То есть все нормально ищет. И не требует очень уж много оперативной памяти. Он работает, имеет по сути все плюсы, которые Касперский имеет в более дешевых платных версиях. То есть если выбираете на постоянную защиту, я предлагаю 360 Security. Так что вот 5 основных э, причин, из которых может ваш компьютер тормозить. Более подробно я вам показал, э, думаю, э, здесь э, рассказал я все. Если что-то непонятно, вы спокойно можете спросить меня под видео или в моей группе «Помощь с компьютерами». Я вам отвечу с удовольствием и помогу, если что, разобраться. Не рекламирую, но предлагаю всем, кто хоть как-то хочет, чтобы компьютер работал хорошо, скачайте клинер. Она, по сути, у любого пользователя, который хорошо разбирается с компьютером, присутствует. И позволяет не заморачиваться, а просто, используя ее, компьютер держать более-менее чистый. А так подписывайтесь на канал а, и вступайте в группу. Все вопросы задавайте. Буду рад ответить на них. Помогу всем, чем знаю. Спасибо. До свидания.